Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф И это небольшое вступление специально для вас Сегодня я буду готовить рыбу по-гавайски Этого рецепта мне никто не давал У меня даже нет его в поваренной книге И сегодня это будет наш эксперимент Он тоже должен присутствовать Так как будет это эксперимент может быть, потом этот рецепт у нас приживется, и я его буду корректировать. Но с чего-то начинать нужно. А с чего все это началось? Почему я захотела приготовить именно эту рыбу по-гавайски? У кого, кстати, нет времени, сразу переключайтесь туда, где перематывайте, туда, где уже готовка идет. Или уже заготовили в банке, разливаем. Мой муж пошел э, в магазин, и ему девушки... Посоветовали купить консерву, и она называлась килька по-гавайски. Он принес, долгое время стояла у нас, и тут неожиданно ночью мне захотелось позавтракать, чтобы не тратить время утром на завтрак. Мы ее покушали, конечно же, и я сказала, вау, какая вкусная, надо приготовить. Но при этом в банке присутствовали эмульгаторы, пластификаторы, всякие-всякие разные добавки, а мы постараемся приготовить без добавок. Поехали готовить. Рыба наш главный ингредиент. И сегодня под рыбой у нас выступает сельдь. Это по сравнению с другой рыбой со скумбрией. Очень бюджетно. Она была по 100 рублей килограмм. Я взяла килограмм 200 грамм этой рыбы сельди. 2,5 килограмма помидор. В чистом виде, видите, уже готовые к тому, чтобы перекручивать. Я взяла стручковую фасоль. Очень сложно было найти в нашем городе стручковую фасоль. Ну, все-таки мы умудрились, нашли 700 грамм. Теперь мы нигде не могли найти зеленый горошек. Мы проехали 6 или 7 магазинов, на базу съездили. Я взяла консервированный. Конечно, это неудачный вариант. Но для моего экспириенса пойдет. Я взяла две баночки сладкой кукурузы. Опять же, тоже консервированная, так как не нашла замороженную. Килограмм моркови, килограмм перца. Мне нужно будет 200 грамм масла, у меня оливковое. 40 грамм я взяла сахара. Это по желанию, по вашему вкусу. Я взяла черный перчик и соль, тоже по желанию. И мне нужен будет столовый уксус. Помидоры мы перекрутили. Сейчас мне нужно порезать морковь и немного ее обжарить. У морковь не очень крупная, я ее крашу кубиком. Морковь я порезала, получилось всякое разное. Нет у меня такого, такой роскоши, как время сидеть ее чикать. И так пойдем. Наливаем немного масла, даем ему нагреться чуть-чуть и высыпаем морковь. Поджариваем морковь до готовности. Крошим перчик. В идеале я бы его хотела кубиком покрошить. Перчик с грядки, поэтому такой непослушный, неподатливый, свежесорванный. Рыбу разделала на филе. И теперь буду ее резать. Косточки тоже постаралась убрать. Люблю резать по многу. Помидоры прокипели 10 минут. И я туда отправляю обжаренную морковь. В сковороду я вновь наливаю масло. И отправляю перец. Теперь отправляю рыбу. Перец очень сочный, потому что домашний. Я его на большом огне жарю. Перемешиваем аккуратненько. Выливаем маслице и немного обжарим фасоль на эти замороженные. Соль обжарена. И что, у меня вот эта кастрюля полная оказалась. Теперь будем перекладывать в эту. Ну вот она немного больше. Как помидоры у меня закипели, вот это у меня уже варится 30 минут. Я сейчас ставлю на большой огонь. Пусть это все закипит. Все закипело, прокипело минуты 2-3. Я высыпаю горох. Высыпаю кукурузу. Я насыпаю вот такие 2 столовые ложки соли. Ссыпаю сахар. Добавляю перчик по вкусу. и наливаю 100 миллилитров 9 столового уксуса и так в общей сложности у меня проварилось это примерно час 10 все вместе и теперь у меня баночки кипят я сейчас буду закрывать процесс идет банки закрываются я всегда люблю если рыбная консерва или там она с овощами закрывать вот в такие маленькие баночки ну, если их нет, то уже тогда какие придется. У меня еще почти пол кастрюли. Так что закрываем дальше. Рыбу по-гавайски с овощами я закрыла. Вот сколько у меня получилось, я посчитаю, вам скажу. И вот я еще пол-литра оставила нам покушать. Она горячая, я больше не досаливала, не сахарила, ничего не добавляла. Вот как все показала, так и есть. Я думаю, вполне как консерва. Сейчас я вам покажу свою вдохновительницу. Вот эта баночка-вдохновительница на вот этот вот салат на зиму. И что хочу сказать. Вот, со скумбрией было бы гораздо вкуснее. Ну, тоже очень вкусно. С рыб, рыба, и есть рыба. Можно и с килечкой. Ну, была бы. Можно было бы закрыть. У нас это проблематично все найти. Я предвижу ваши комментарии. Скажите никогда не закрывала и делишься с рецептом каким-то. Ну а почему бы и нет? Закрывала, не закрывала? Это второй вопрос. Я пробую и с вами делюсь. Поэтому, по, кто любит что-то новенькое, поэкспериментировать так же, как и я, то рецепт для вас. Я сейчас это все укутаю до полного остывания. Банки я все переворачивала. Кому интересно, почему я не перевернула? Все, я их уже перевернула назад. Принесла закутывать А Юра сейчас будет пробовать Это правда очень вкусно Так, ну, я дня два назад Пробовал консерву М -м -м, Ребятки Я вам скажу Девочки и мальчики Ничуть не хуже Фабричной консервы А может даже и лучше Сейчас вот еще остынет ну, еще горячая много не зацепится. Просто обалдеть. Ну, а мы на этой позитивной нотке пробы рыбы по-гавайски с овощами попрощаемся с вами. Всем пожелаем заготовок без бомбажа. И всем всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Всем пока.